Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео покажу, каким образом можно проверить любую квартиру. В частности, будем проверять, сколько у квартиры было собственников, то есть сколько владельцев сменила данная квартира и с каким интервалом происходили сделки с переходом права собственности на данную квартиру. Данная информация может быть весьма полезна при покупке квартиры, либо при совершении других сделок. Потому что, зная, сколько до вас было хозяев у данной квартиры, и особенно с каким интервалом менялись эти собственники квартиры, можно сделать определенные выводы о наличии мошеннических действий с данной квартирой, либо о проблемах, связанных с использованием данной квартиры. Для того, чтобы проверить квартиру, будем использовать онлайн-сервис. Если смотрите данное видео на YouTube, либо другом канале, то ссылку на данный онлайн-сервис найдете под видео. Для того, чтобы выяснить и получить информацию о всех предыдущих собственниках квартиры, нам необходимо получить выписку о переходе прав собственности на объект недвижимости. Данную выписку не нужно путать с выпиской из ЕГРН. Основное отличие состоит в том, что выписка из ЕГРН содержит актуальную информацию на определенный момент времени. Та выписка, которую мы будем получать, в частности выписка о переходе прав собственности, содержит информацию о всех предыдущих собственниках и, что особенно важно, содержит даты и основания, по которым тот или иной собственник предыдущий приобретал право собственности на данную квартиру. Анализируя данную информацию, можно получить много ценных сведений, которые помогут принять правильное решение в отношении интересующей вас квартиры. Итак, приступим. Для того, чтобы проверить квартиру, необходимо знать ее точный адрес, либо кадастровый номер. Данную информацию необходимо ввести в поисковое поле. Обратите внимание, что когда вводите адрес в поисковую строку, система автоматически выдает вам подсказки, о наличии определенных объектов вам необходимо выбрать из всех подсказок единственную которая точно в точности соответствует допустим адресу квартиры которую вы собираетесь проверять в данном случае высветился у меня в подсказках один адрес я его выбираю в поисковую строку и кликаю поиск Система выдает мне информацию, которая содержится в реестре и которую я могу получить. В частности, можно увидеть кадастровый номер квартиры, адрес соответственно и площадь данной квартиры. Обратите внимание, если вы указываете неправильный адрес, допустим, вот сейчас мы поставим заведомо несуществующую квартиру, допустим, добавим вот ей номер 1183 выберем и запустим поиск то система нам выдаст, что по нашему запросу ничего не найдено. Это значит, что в Росреестре отсутствует информация по объекту, который мы запрашиваем. Разработчики сервиса специально сделали такую функцию невозможности запроса информации в отношении объектов которые отсутствуют в Росреестре с той целью, чтобы люди впустую не оплачивали информацию, которая в Росреестре отсутствует. Другие некоторые онлайн-сервисы не отличаются таким гуманным отношением. Пользователям и принимают запросы на любые объекты, даже те, которые не существуют. Ну и, соответственно, берут за это плату. Этот сервис выгодно отличается данной характеристикой от других. Итак, вернемся к нашему искомому объекту. Поставим правильные координаты. Отобразилась искомая квартира. Мы можем посмотреть более подробную информацию о ней. Здесь есть более развернутая информация, но нет информации, которая нас интересует. Для того, чтобы получить эту информацию, нам необходимо оформить заказ. Для этого выбираем выписку о переходе прав на объект недвижимости и кликаем «Заказать». При оформлении заказа нам необходимо указать адрес электронной почты, куда будет доставлена выписка. Можно также указать адрес мобильного телефона, если вы хотите получить смс о готовности вашего заказа. Но это не обязательная функция. Ее можно отключить, если вы не хотите показывать свой мобильный телефон. И нужно поставить «Ознакомиться с условиями», договора оферты», «Поставить чекбокс» и кликнуть «Оформить заказ». Система нас уведомляет о том, что необходимо проверить электронную почту и выполнить инструкции, которые в ней написаны. Итак, мы получили письмо от сервиса, где есть все параметры нашего заказа. Еще раз проверяем, что мы правильно указали адрес квартиры, который хотим проверить. Если все правильно, кликаем «Перейти к оплате». На этом шаге Выбираем способ оплаты, есть возможность варианта оплаты электронными деньгами, есть оплата через интернет, банк банковской карты, через сотовый оператор, есть другие способы. Выбираем любой самый удобный, я обычно пользуюсь Альфа-банком, потому что этот способ не предполагает взимания какой-либо комиссии. После проведения платежа приходит подтверждение оплаты в виде вот такого чека. И с этого момента начинается выполнение заказа. Обратите внимание, что заказ я оформил 12 января в 16.47. Посмотрим, через какое время придет ответ с выпиской о переходе прав. Итак, я получил выписку. Результат можно посмотреть в виде файла PDF, скачать архив, либо открыть его в браузере. Обратите внимание, что ответ пришел в этот же день 16.58. То есть, через 11 минут после того, как я его оплатил. Давайте посмотрим, что нам пришло. Итак, вот моя выписка о переходе прав на объект недвижимости. Из ее содержания видно, что у квартиры, которую я проверял, был всего лишь один собственник. То есть никакой чехарды со сменой собственника в отношении данной квартиры не было. С 2003 года квартира находится в собственности одного человека. Если бы у этой квартиры были другие собственники, то они, соответственно, бы здесь все отобразились с указанием их фамилиями и отчества, когда они приобретали эту квартиру. Данной квартирой владеет один человек, поэтому говорить о том, что с ней делались какие-то манипуляции, нет никаких оснований. Давайте посмотрим другой пример выписки, чтобы посмотреть, каким образом можно проверять наличие признаков мошеннических действий с той или иной квартиры. Так, вот пример выписки, в которой было несколько собственников. То есть мы видим адрес квартиры, кто был собственником первой, то есть ну, вымышленный персонаж, когда он владел квартирой, то есть это было в 2005 году, и когда он расстался с этой квартирой. То есть в данном случае в 2012 году он подарил доли вправе в собственность на квартиру. Кому он подарил? То есть следующий правообладатель идет ее фамилия, имя, отчество, размер доли, которую она владеет и на основании чего она ее приобрела. И второй собственник, соответственно, тоже размер его доли, когда он приобрел. Если бы квартира имела предыдущих владельцев, то они, соответственно, таким же образом отображались бы здесь, дальше в выписке, и полностью весь перечень предыдущих собственников был представлен в данной выписке. При таком подходе к проверке квартиры необходимо в первую очередь обращать на количество собственников, которые было до вас. И самое основное смотреть на интервалы между датами, между сделками. Из этой информации можно получить весьма ценные сведения. В частности, если вы видите, что было большое количество собственников и квартира переходила между ними с минимальным интервалом, то есть основание задуматься над тем, чем была вызвана причина такого частого перехода права собственности. То есть, либо как один из вариантов собственников что-то не устраивал, после того как они приобретали права на данную квартиру и по всей видимости с квартирой что-то не так либо второй вариант мошеннический когда квартира изначально получается по незаконному основанию а для того чтобы потом ее продать незадачному покупателю который не проверяет юридическую чистоту сделок мошенники с квартирами частенько так поступают совершают несколько последовательных сделок с коротким интервалом для того чтобы усложнить возможность возвращения данной квартиры прежнему законному владельцу таким образом буквально за несколько несколько минут можно получить ценные сведения о любой квартире информация которая содержится в реестре для того чтобы обезопасить себя от покупки проблемного жилья или опасности нарваться на мошенников а потом иметь проблемы с судом и в завершении скажу об одном малозаметном преимуществе которое предоставляет использование онлайн сервиса выписку о переходе прав либо выписку из охрен можно получить напрямую в рост реестре то есть, вы можете прийти в росреестр и получить любую выписку по любой квартире. Но в этом случае, если вы сами идете в росреестр, в росреестре остается информация о том, что вы запрашивали данную информацию. Любой собственник может тоже обратиться в росреестр и получить сведения о том, кто интересовался его квартирой, то есть, кто получал выписки в отношении его жилья. Если вы по каким-то причинам хотите сохранить инкогнито, то есть, чтобы собственник не узнал о том, что вы запрашивали выписку в отношении его недвижимости, то самый оптимальный вариант не идти в Росреестр напрямую, а использовать онлайн-сервис, потому что в этом случае информация о вас, как о лице, которое запрашивало выписку, не попадает в Росреестр, а в данном случае, как вы видите на примере данной выписки, в строке 3 получателя выписки указывается то лицо, то есть владелец онлайн-сервиса, который имеет непосредственно прямой договор с Росреестром, от имени которого запрашивалась та выписка, которую вы него запросили. Поэтому, если хотите сохранить свои действия по запросу выписки в тайне от собственника, самый оптимальный вариант использовать онлайн-сервисы. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Рудых. Увидимся в следующем видео.